Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Лучшая реакция – это шутка». Мы часто в жизни реагируем на многие вещи совершенно неадекватно и порой не свойственно нам самим. Иногда люди удивляются, как мы бурно, либо абсолютно без безинициативно на что-то реагируем, на поступки, на вещи, на чьи-то слова, на чьё-то поведение. Обратите внимание, в течение дня мы очень Явно, порой агрессивно, рефлексируем к всевозможным вещам – к солнцу, к воздуху, к ветру, к погоде, к людям, к животному миру, к себе, к друг другу, взаимоотношения между собой, вообще к социуму. Если еще упростить, к примеру, кто-то в транспорте городском наступил вам на ногу. Внутри. Происходит буквально буйство, я помню это чувство. Вы готовы чуть ли не плюнуть в лицо, а если человек этого еще не заметил, и вы ждете извинения, а оно не последовало, вы становитесь буквально оскорблены до глубины души, вы готовы взорваться как бомба, порвать его. Это говорит о том, что вы абсолютно не отдаете себе отчет в том, что происходит. Ваши реакции абсолютно несоразмерны с тем, что на самом деле произошло. Была мелочь. По сути, ничто. У человека нет глаз на ногах и на пальцах. Он не видит то, что происходит внутри. Ноги сами щупают почву, пытаясь вывести это опаздывающее на работу тело из транспорта. Поэтому такое бывает, когда кто-то кому-то наступает на ногу. Но дело даже не в этом. Дело в том, как вы на это реагируете. Это некие предрассудки, набор стереотипов. Вы привыкли к тому, что на что-то даже неосознанно кем-то. Агрессивно вы должны обязательно агрессировать. Но есть другой выход, абсолютно радикально противоположный. Нужно улыбаться. Да, как бы это ни показалось смешным на первый взгляд. Просто улыбаться. Лучшая реакция на все, на все, поверьте, в этом мире. Улыбка, шутка, но как минимум молчание, улыбка, в уголка рта хотя бы, это спасет ситуацию, выведет вас на другой уровень, поднимет вас на ситуации, сдружит вас с человеком, который нечаянно наступил вам на ногу. Вы можете так действовать везде, это легко и поверьте, это прикольно, невероятно затягивающе, когда ты на все и на плохое, и на хорошее, реагирую улыбкой. Когда произошло зло, я не говорю о чем-то глобальном, о чем-то серьезном, которое требует иной реакции, но я говорю о житейских мелочах, о бытовыхе так называемой. Не реагируйте улыбкой, на все, толкнули, сказали гадость, обвесили, не дали сдачу, что-то украли, влили грязью, кто-то предал. Все эти мелочи сопровождают нас по жизни постоянно, в той или иной степени, то усиливаясь, то уменьшаясь. Но если вы всегда будете улыбаться, где-то промолчав, где-то громко посмеявшись, без зла, искренне, вы вдруг откройте для себя совершенно иной мир, в котором до этого не жили. Вы не поверите, как все прекрасно вокруг, если всем улыбаться. Мир становится лучше, весь Вокруг вас буквально мир меняется Словно вы достали новую краску Зарисовав тот черно-серый цвет И все нарисовав по-новому На свой лад Зеленый, красный, желтый, белый, синий Все цвета радуги Мир другой Совершенно Если в нем ходить с улыбкой Если эту улыбку дарить И реагировать на все Улыбкой вы этой улыбкой преобразите его, приукрасьте, вы его измените, себя и каждого. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.